Привет, аудитория! В этом видео хочу рассмотреть бой номерного турнира UFC 271 в тяжелом весе Дерек Льюис против Тайту Ивасы. Два серьезных ударника с динамитами в кулаках. Дэрик Льюис старше своего оппонента почти на 10 лет. Но, тем не менее, по, букмерки, по букмекерам он проходит фаворитом. Ну, и это, в принципе, заслуженно, Потому что Дэрик Льюис, он техничнее своего оппонента. В... Навыки у него получше в борьбе, навыки получше ударки, Размах рук у него на 10 сантиметров больше. Ну, и я думаю, что он будет поздоровее на эту вот, но не суть, не суть. Я бы на вашем месте этот бой прошел мимо и не стал ничего. Просто посмотрел бы, потому что бой должен быть ярким, недолгим, думаю, будет, не затянется он на три раунда. Но, тем не менее, это для ставки сложный бой. Ну, а те, кто хочет на него поставить, те, кто хочет притопить за Льюиса, Uh, вот тот может послушать дальше, послушать мое мнение. А я думаю, что... Дэрик Льюис завершит бой нокаутом во втором раунде. И коэффициент на это 7,5. Неплохой коэффициент. Но это все же рисковая ставка, потому что ну, это тяжелый вес. Два серьезных ударника с мощью могут завершить бой любым ударом в первом раунде, во втором раунде. Но почему я так думаю, что бой закончится во втором раунде? Потому что Дэрик Льюис не особо любит, когда на него подавливают. А Тайту Иваса в первом раунде ну, достаточно активно ведет бой. Он подавляет своего оппонента, выкидывает колени, ноги, руки в него. То есть вполне вероятно, что будет подавливать Дель Льюиса. И я думаю, что Тайту Иваса тоже видит свою победу только в первом раунде. Ну, по крайней мере, высокие шансы на свою победу. И я думаю, что так и будет. Ну, а Дерек Льюис, он хитрожопый боец. Он э, умеет распределять свою кардио, умеет ожидать э, момент для нанесения удара. Я думаю, что первый раунд он, ну, скорее всего, он переждет. А вот во втором раунде, когда Туеваса тоже, скорее всего, после активного первого раунда присядет по кардио, э, и Дерек Льюис нанесет свой нокаутирующий удар, а может и засадминтит его и добьет в партере. Поэтому я думаю, что Дерри Клюис победит кого-то во -ко втором раунде. И коэффициент на это 7,5. Ну а вы оставляйте свое мнение в комментариях. Почитаю с удовольствием. Посмотрю, что вы думаете про этот бой. Ну а так подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки. Все, давайте. Пока.